Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами Лотникова Екатерина. И этот видеоролик я создаю по вашим многочисленным просьбам. Дело в том, что когда в свет вышел мой видеоролик, почему я ушла из реплейм, такое моя точка зрения, такой мой крик души, мое видение, я на, в ответ на этот видеоролик получила колоссальное количество отзывов, предложений, вопросов. И самым распространенным вопросом вашим, был вопрос, а чем ваш интернет-проект отличается от других интернет-проектов? И сегодня я вам об этом коротенько расскажу. Для начала я хочу, чтобы вы порадовались вместе с нами тому, что мы запатентовали название своего интернет-проекта, запатентовали как название, так и логотип. Теперь мы называемся «Корпорация ЗУС». Корпорация здоровых, успешных и свободных. Именно эти три слова характеризуют наш проект. Логотип и название теперь являются собственностью моей и моей команды. Поэтому вы еще не раз встретите нашу символику в интернете. Ну что ж, а теперь несколько особенностей нашего интернет-проекта. Да, действительно, в интернете... Колоссальное количество интернет-проектов, сотрудничающих с компанией Replay и развивающихся в интернете. Ну, на сегодняшний день, по моим подсчетам, около 20, но они появляются, как грибы после дождя. И эффективно работающих, то есть действительно имеющих работающую систему, действительно показывающих результаты не больше пяти. Я сейчас не беру в учет интернет-проекты, которые говорят, приглашают вас работать в интернет, а после регистрации рассказывают, что нужно идти приглашать знакомых или раздавать листовки. Мы сейчас не об этих. Мы говорим о интернет-проектах, которые приглашают работать в интернет и учат работать в интернет. И при этом они успешные, эти проекты. Мы всегда радуемся, когда на рынок выходит серьезный, успешный проект, потому что живая конкуренция – это двигатель прогресса. Мы об этом знаем, и мы стремимся стать всегда лучшими из лучших. Соответственно, вы понимаете, это двигает нас всех вперед. Итак, внешне действительно все интернет-проекты похожи. Дело в том, что внешне человек неопытно видит только места работы представителей интернет-проектов. А мест не так уж и много. Это социальные сети, бесплатные доски объявлений, сайты, блоги. Больше ничего нового никто не придумал. И, я думаю, не придумал. Поэтому внешне кажется, что все одинаково. Но самое интересное, отличительные качества вы заметите, когда зарегистрируетесь в проект. Потому что отличаются проекты именно системами обучения и сопровождения новичка. И я сейчас выделю несколько факторов, которые характеризуют нашу систему обучения и сопровождения учебной. Итак, первый момент. Как только вы зарегистрируетесь в наш интернет-проект Корпорация ЗУ, вы тут же получите личного учителя, причем учителем у нас может быть только человек уже опытный, не тот, который вчера пришел. Личный учитель будет с вами контактировать 24 часа в сутки столько, сколько вам нужно, столько, сколько вы можете. А также вам будут предоставлены еще два опытных менеджера, которые, скажем так, будут помогать на случай, если у вас срочно вопроса вашего учителя нет в сети, вы всегда сможете задать. То есть плотное сопровождение новичка с самого первого момента. Как может быть в других командах. Подчеркну, успешных командах. То есть, если у них по-другому, это не значит, что это плохо. Вы должны просто выбрать то, что подходит именно вам. Бывают команды, в которых после регистрации вам дают ссылку на головной сайт компании. Добавляют в общий чат, где вы можете задать вопросы, правда, непонятно кому. Тому, кто ответит, кто увидит, кто захочет ответить. И дают список расписания школ. Приходи, все узнаешь. Кардинально отличаются, как вы видите, эти два момента. И я хочу сказать, что наша методика подходит больше людям, которые уже осознанно, четко приняли решение, что они будут действовать с первой же минуты, с первой же секунды, здесь и сейчас работа на результат. Если вы еще не определились, вам бы хотелось, чтобы вы еще присмотрелись, попользовались продукцией, прислушались, пообщались с разными людьми, тогда вам больше подходит методика, которую я описала на примере других команд. Второй момент. Обучение. В нашей команде мы подстроили обучение под разные категории людей. Есть люди, которые не могут попадать на живые вебинары. Конечно, я знаю, что в некоторых командах обучают только живыми вебинарами, и это, я придерживаюсь точки зрения, это действительно эффективно. Вы можете задать вопрос онлайн, когда он есть, да, не ждать, когда он исчезнет. Вот. Но мы в этом плане немножечко пошли в другую сторону. Мы говорим, что, ребята, посещать живые школы, это, конечно, классно, замечательно. Но если у вас нет возможности, не переживайте, мы все школы записываем. Вы сможете посмотреть видеоролики в удобное для вас время. Далее, не у всех хороший, качественный интернет, и поэтому даже иногда посмотреть видеозапись не всегда удается. Поэтому каждому видеоролику у нас еще, как правило, инструктаж есть письменный. Поэтому наша а, такая слегка лояльная методика посещения занятий, она адаптирована для всех. Для тех, у кого маленькие дети, для тех, у кого слабый интернет, для тех, у кого разница во времени. Да, это колоссальный труд создать вот такую разностороннюю систему обучения, но мы это создали, мы на это решились, и мы надеемся, это вам будет полезно. Третий момент, отличительная особенность нашего интернет-проекта, именно системы обучения и сопровождения интернет-проекта корпорации АЗОС, это то, что у нас несколько уровней обучения. Мы не сторонники свалить на новичка все, что мы знаем. Мы даже это... Категорически против таких методик мы пресекаем все попытки в нашей команде завалить новичка информацией. Поэтому, если вы хотите окунуться с головой в колоссальный поток информации, а потом выбрать то, что вам надо, то вам не к нам. У нас ваш учитель будет давать вам пошаговые задания. Для начала вы получите базовые знания. Освоив эти базовые знания, ваши знания будут расширяться. Мы будем вам давать более глубокую информацию, так сказать, на втором уровне обучения. И только после того, когда вы освоите второй уровень обучения, вы перейдете на третий. И я хочу сказать, что к концу третьего уровня обучения, скорее всего, вы уже директор с уровнем дохода 1000 долларов. А начинают все с базовых знаний. То есть наша команда работает по единой системе. Я не знаю, хорошо это или плохо, но нам это дает результат. Как это приблизительно выглядит? Вы добавляетесь в скайпе, мы вас знакомим с вашим, ваш директор знакомит вас с вашим учителем, дает еще парочку скайпов, и учитель говорит: Здравствуйте, задавайте мне вопросы, не стесняйтесь. Вот вам первое задание. Вот вам видеоинструкция, вот вам текстовая инструкция, как создать аккаунт в одноклассниках. Вы идете, создаете аккаунт по одноклассниках, там 5 минут на это ушло, 10-2 дня, не знаю, ваш, вы индивидуально. Расчитываете свое время, с какой скоростью вы обучаетесь. Да? Ну, вы создали аккаунт в одноклассниках, вы пишете своему учителю, вот ссылочка на аккаунт, посмотрите, учитель проверил, говорит, классно, молодец, или что-то исправить. Говорит, а теперь вот тебе видеоинструкции, текстовая инструкция, как создать аккаунт ВКонтакте. Вы идете, создаете аккаунт ВКонтакте. И вот так, шаг за шагом, шаг за шагом вы постигаете базовые знания. Ну вот, в общем Три основных момента, которые характеризуют именно наш проект. Я думаю, что если вы поинтересуетесь у руководителей другого интернет-проекта о особенностях методики обучения и сопровождения новичков, то любой руководитель с гордостью вам обязательно расскажет особенности интернет-проекта. Потому что все люди разные и все руководители проектов – это личности, которые создавали системы работы в интернет, понятные, доступные и такие, которые близки им по духу. Поэтому выберите для себя, пожалуйста, ту систему, которая подходит именно вам. И когда вам гарантирован успех, а мы будем за вас только рады. Но если вы выберете нашу корпорацию здоровых, успешных и свободных, если вы примете решение вступить в наши ряды, тогда я с вами не прощаюсь. Добро пожаловать! на наши вебинары и в нашей команде. А теперь еще раз на ваших экранах логотип нашей команды. Запомните его на случай, если решите присоединиться к нам. С вами была Лотникова Екатерина. Успехов и до встречи.